Но всю фуры убивали папиросы. Папиросы, папиросы, лавандоса, принесут мне очень скоро я буду боссон. Дорогая, не смотри на меня, принесут мне очень скоро я буду босса. Дорогая, не смотри на меня, коса. То, что в папиросах решать все вопросы.